Всем привет, меня зовут Оля, и я сделала косички, как вы видите. И хочу поделиться с вами своим опытом, своими впечатлениями и своими ощущениями, чтобы вы, прежде чем делать такую прическу, еще раз подумали и оценили все за и против. Конечно же, сейчас очень много различных профилей мастеров, которые делают различные плетения. А в данном случае я себе сделала именно SE косички, плетенные через брейд. Как это происходит? Вам сначала заплетают на всю голову брейды. Это служит своим э, таким каркасом из ваших волос, на которые потом протягиваются и цепляются вот а, таким образом косички. Косичек получилось очень много. А, сделаны они из каниколона. А, мастера Предварительно делают вот такие заготовочки косичек из каниколона, и, соответственно, потом приходится приходите, у нас плетет каркас и утепляет вот эти заготовочки э, вам на голову. Есть различные способы э, плетения, да, и в том числе и наращивания вот таких косичек. Э, например, раньше я делала точечная, то есть, когда просто берется пять волос, и у меня вплетается косичек, прядь волос, косичка, 5 волос, косичек, да. Э, сейчас я решила попробовать именно через брейды и посмотреть, э, как мне понравится, не понравится и <laughs> что будет. Э, первый раз, когда я делала, я делала просто где-то на юге, не из не колона, просто из ниточек, да, мне вплетали волосы. Их было не так много, голова смотрелась лысовато, но если здесь какую-то бандану, в принципе, было классно, ну, и удобно, да. Косичек было гораздо меньше, чем сейчас у меня получилось, да. Но... Мне было более комфортно в плане веса на голове. Так, ну и, естественно, хочу поделиться с вами минусами а, такой прически. Сейчас уже пошел третий день, как я с ней хожу, и я в полной мере ощутила весь ад этих косичек на себе. И сейчас расскажу, какой именно. Значит, первое, они очень тяжелые вся вот эта конструкция, все вот эти косички общим весом составляют 500 грамм. Может быть, даже чуть-чуть больше. Это ориентировочно, как мне сказал мастер. А теперь представьте, что вы заплели косичку из своих волос и просто на эту косичку повесили грузик весом 500 грамм. И ходите с ним, гуляете, там, не знаю, просто по дому ходите, да, и у вас все время ваши волосы, как бы на ваших волосах висит этот груз 500 грамм, он тянет, и представьте, насколько вам комфортно или дискомфортно будет. Думаю, что не очень комфортно тоже ощущаю и я, то есть на моем каркасе волос висит вот этот а, полукилограммовый вес, который, если вот так распустить и ходить с ними, он тянет вниз, конечно же, земное протяжение работает, вот, и постоянно, каждую минуту, каждую секунду я ощущаю, как вот этот весь груз а, просто тянет вниз а, с моих волос, мои волосы пищат а, внутренне, наверное, от этого, потому что в первый день у меня просто началась головная боль от а, вот этой всей прически. По уверению мастеров Такой дискомфорт будет 3-5 дней Потом вы привыкнете и все будет нормально Ну, как говорится, конечно же, человек привыкает Ко всему, даже к каким-то страданиям да. То есть я вполне верю, что через 3-5 дней Возможно, все как бы Станет привычным, я уже просто не буду обращать На это внимание, но мне уже сейчас На третий день очень жалко свои волосы Потому что все равно дискомфорт я ощущаю И хочется всячески их поднять, эту прическу Вверх, чтобы она не тянула, не ворвала мне волосы Это первый такой существенный минус Второй минус, расскажу вам по своим ощущениям вот это вот искусственный такой материал, каникалон, да, то есть это не мягкие какие-то ниточки, не настоящие волосы, а искусственный каникалон. И, соответственно, как искусственное любое волокно, оно колется. И это все касается вашей кожи, лично мне это неприятен, этот каникалон, он колется, колет мою кожу, неважно, там, на бок или на спину я перекидываю эту прическу, я ощущаю вот такое дискомфортное покалывание, особенно если прислоняюсь спиной там волосы к спинке кресла. Это прям как будто ты реально сел на какие-то колючки, не знаю, и это очень неприятное ощущение, особенно когда ты привык к своим длинным волосам, которые мягкие, ухоженные, да, и уж точно тебя не колят в спину. Третий пункт — это жарко. Если вы делаете такую прическу летом, представьте, что вот эта вот вся масса, она лежит на вас. она все лежит на спине, и это такое хорошее, не знаю, хорошее одеяло, которое укрыта ваша спина, даже если вы в какой-то легкой маечке. Я не представляю, как делать такие прически там на море в 30 там выше градусов, потому что единственное, что хочет, это собрать ее куда-то повыше, запихнуть в пучок, чтобы снять со спины вот, этот вот, вот это вот одеяло. Да? И мне опять-таки некомфортно. Я расскажу свои ощущения, может быть, у вас все по-другому будет, но. Не думаю. Вот. Поэтому, если вы делаете какой-то весеннее осенний период, наверное, будет комфортнее с такой прической, нежели в жару-летом. Как эта прическа выглядит, ну, собственно, сзади на спине. Но если вы любите какие-то кемпинги и походы, то это будет дополнительный утеплитель вся голова как будто в какой-то шапке такой, да, находится, вот, и, естественно, ваши волосы под ней спрятаны. Мыть нужно, как мне сказал мастер, один-два раза в неделю, причем крайне аккуратно. Мыть однозначно их нужно реже, причем их потом нужно ждать, пока они высохнут сами. Нельзя сушить их феном, если вы привыкли это, то, то есть выделяйте время какое-то, что вы будете с мокрой головой, с мокрой прической, чтобы она высохла, потому что феном сушить это нельзя. Соответственно, тоже минус. По комфорту и дискомфорту, мне скорее сейчас некомфортно с ними. Это из-за того, что тяжелый вес, колючее, жарко и, скорее, я больше разочарована в этой прическе, чем довольна, потому что мне, честно, хочется расплестись, вернуть свои волосы, чтобы мне было комфортно, не было вот этого веса, потому что если их собрать вот, даже вот в какую-то гульку вверху, она просто огромная, это как африканская женщина с такой огромной гулькой из дред, и утром, честно говоря, даже с подушки голову сложно поднять, потому что этот вот вес сразу ощущается и сразу такие волосы натягиваются, чтобы поднять вот эту всю копну. Самое интересное, что раньше в подростковом возрасте я прила себе волосы и дайя дреды. К да, но через точечное плетение. И каким-то образом умудрялась даже ходить несколько недель с ними. И я не помню, чтобы я прям а, сильно как-то мне не нравилась, да, или какой-то дискомфорт был. Но, видимо, в подростковом возрасте для меня было удобство ничто, имидж все. И тогда мне казалось это настолько крутым, что я не обращала внимания ни на какой а, комфорт, ни на удобство, там что у меня волосы болят или еще что-то. Мне, наверное, было настолько счастливо, что у меня в волосах появились дреды, что это так круто, как мне тогда казалось, что я ни на что не обращала внимания. И, видимо, вот под а, такой, воспоминая такую эйфорию, я решила сделать. А, Попробую себе вот такие еще косички, но в текущем возрасте для меня так-то все-таки важнее комфорт свой, своих волос, нежели какой-то такой показной имидж, поэтому последний раз уже заплетаюсь и больше не буду такое делать. Лучше ухаживать за своими собственными волосами, вкладывать денежку в хорошие шампуни, бальзамы и масочки, и тогда у вас будут свои шикарные волосы, и вам не понадобятся вот такие всякие декоративные элементики. Хотите, если проэкспериментировать, учитывайте все нюансы, которые я вам сказала, и, возможно, вам больше всего это понравится. Может быть, вы даже проходите так полтора или два месяца. Цвет можно выбрать абсолютно любой. Я взяла шоколадный с плетением таких светлых русых прядок как будто так разбавить немножко темный цвет. А мне, в принципе, нравится, как получились сами косички, мне нравится цвет. А мне нравится, как сочетание темного светлая получилось. А если бы они еще были полегче, если бы они еще были не такие. Колки, я бы, наверное, вообще с удовольствием бы их носила. Надеюсь, вам было полезно, вы смогли для себя узнать информацию, как это ходить с СЕ косичками, какие есть плюсы и минусы, потому что когда смотришь фоточки, кажется, о, как классно, девчонки такие крутые, а когда начинаешь реально ходить с такой прической, я осознаю, что за кадром, что называется, не все так классно, как кажется. Поэтому всем желаю хорошего настроения, подумайте дважды, прежде чем делать такие прически, учтите все за и против. Ну, а я рассказала вам свою историю, надеюсь, было интересно. Всем спасибо и пока-пока!